Меня зовут Тиняева Елена. И сегодня мы с вами поговорим о новом каталоге. Сейчас в интернете масса различных роликов, видео, топ моих любимых 5 продуктов, топ 10 продуктов. Я не буду вам рассказывать о топе 50 моих любимых продуктов. Ну, во-первых, это очень долго разговаривать. Во-вторых, большая часть из них это не что-то такое оригинальное и то, что невозможно найти в какой-то другой компании. Как правило, это маркетинговые ходы и хорошие продукты общего такого потребления, как зубная паста, например, гель для душа, шампунь, кремы для рук и ног. Можно найти массу интересных предложений. Но я никогда не поменяю топ своих 50 продуктов на продукты, другой компании. По одной простой причине. Потому что я их получаю практически бесплатно или по очень недорогой цене. Я на них экономлю, и поэтому даже не буду рассматривать предложения другие. Есть, конечно, несколько очень важных для меня продуктов, которые я не поменяю ни на что. Они эксклюзивны, они интересны, у них замечательные состав которого больше нету нигде но об этом мы поговорим позже сейчас я вам расскажу как я смотрю новый каталог быть может вам это тоже покажется интересным и полезным когда у нас приходит новый каталог этот каталог у нас начнется в конце января месяца и будет длиться три недели я смотрю его с точки зрения продаж то есть, что мне может принести максимальную выгоду, на что сделать акцент. Каталог, как всегда, интересный, и он двойной. То есть, с одной стороны, это женский каталог, с другой стороны, это мужской каталог. Почему? Ну, понятно, потому что впереди нас ждут праздники, День влюбленных и День защитников Отечества. Поэтому каталог рассчитан именно на эти праздники. Ну, что касается Дня влюбленных, не наш праздник, и не так много моих клиентов отмечают его или ну, преподносят друг другу какие-то особые подарки, я ориентируюсь на свою целевую аудиторию. В моей целевой аудитории, зато очень многие дамы смотрят каталог с точки зрения, что подарить своему любимому мужчине. Ну, трусы с носками, это понятно, это традиционно, и от этого мы никуда не уйдем. Но косметический продукт, это тоже в триаде необходимых вещей для мужчины на 23 февраля. Что же мы можем предложить из этого каталога? Ну, во-первых, здесь драйвер каталога, вот посмотрите. Здесь прекрасное предложение от компании, набор для мужчин. Как всегда, набор это из серии Nord, то есть это свежий, приятный, не раздражающий аромат. И это все необходимое для того, чтобы мужчина помылся, побрился, ну, в общем, привел себя в состояние боевой готовности. В набор входит универсальное мужское мыло, оно такого вот серого цвета. Почему универсальное? Потому что им можно и побриться и вместо шампуня использовать, и помыть тело, и лицо. То есть такой вот универсальный продукт. Здесь также есть гель для душа, энд шампунь в одном флаконе, ну и пена для бритья. Всего 399 рублей, представляете, какая экономия. Конечно же, этот набор я буду брать по максимуму, потому что здесь есть условия что нужно сделать заказ на 1199 рублей по ценам каталога, чтобы получить по такой привлекательной цене вот этот набор. Буду брать по максимуму. Соответственно, я думаю, что очень много будет желающих. Здесь предложены новые аксессуары для мужчин, и я обратила внимание вот на такие часы. Часы именно на мужскую руку, достаточно крупные, очень информативно, в темноте светится силиконовый ремешок, очень удобно садится на руку. Цена дороговата, но я планирую взять это с 50% скидкой. Тогда и по цене хорошо, и хороший аксессуар в подарок для любимых мужчин у нас будет. Что чаще всего дарит женщинам, мужчинам на День защитника Отечества? Моя целевая аудитория чаще всего дарит парфюмированные продукты. Одеколоны. Потому что ну, в дорогих магазинах для мужчин как-то дороговато, в простых магазинах как-то дешево и не, ну, не комильфо, А вот в сетевом пространстве купить хорошую, качественную, дорого пахнущую, стойкую воду, причем по очень приятной цене, ну это милое дело. Какие водички здесь предлагает компании нам с большими скидками и очень удобную? Вот, пожалуйста, вот эта водичка Be The Legend, будь легендой. Это спокойный аромат. Я смело могу отнести его к офисному. То есть он такой древесный, ненавязчивый, достаточно насыщенный, хорошо держится. Ну и цена у него прекрасная. Дальше компания нам предлагает... Новинку. Позас. У нас уже была аналогичная водичка Позас, но она была у нас в классическом варианте. Сейчас это более свежий вариант. То есть это секрет. Позас переводится как обольщение, обладание. Секрет обольщения, секрет обладания женщины в этом великолепном парфюме. Как уже я попробовала пробник и знаю... По его собрату, это очень стойкий аромат, он свежий, он такой немного терпкий, он очень благородный, он очень красивый, он настолько притягательный, реально притягательный, да, то, ну, как бы, вот кто особенно любит своих мужчин, пожалуйста, с 50% скидкой. Кстати, в каталоге в пару ему у нас еще и женский парфюм, поза секрет. Женский парфюм более сладкий, но менее насыщенный, менее сладкий, чем предыдущий вариант просто позас. Поэтому, почему парные ароматы? Парные ароматы по простой причине. Они дополняют друг друга, они сливаясь друг с другом, создают неповторимую гармонию пары. То есть, если вы покупаете своему любимому такую воду, значит себя тоже надо побаловать. Здесь ей также предлагаются по очень приятным ценам наши э, парфюмы Glacier. Glacier это ледник, то есть это холодный, это освежающий, это спортивные ароматы, которые подходят молодым людям, у них большой объем 100 миллилитров. Glacier Ice, глейчерный лед, да, то есть как бы взрывной лед, то есть он чуть более сладкий, чуть более такой сглаженный, по сравнению с глейшером классическим. Большой объем, приятная стойкость, приятные цены. Также в каталоге очень много предложений э, пары, когда мужской парфюмированный набор стоит дешевле, чем э, отдельно водичка или э, спрей к нему. Вот мое внимание привлекла вот эта пара, этот Джордани Gold Нотен. А чем она для меня привлекательна? Ну, во-первых, Giordani Gold – это премиальная линейка. То есть это очень изысканные, ювелирно подобранные ноты композиции. Но в то же время это парфюм для тех, кто любит мужественные ароматы, где нет и намека на женственность. То есть такой вот здесь аромат кофе, табачный немножко вот такой аромат. И вот вместе с, со спреем для тела составляет прекрасную композицию. Один из самых продаваемых и покупаемых ароматов Арифлейм – это Excite by Dima Bilam. Можно по-разному относиться к Диме Билану, но сам аромат, помимо того, что он свежий, очень приятный, ненавязчивый, он еще и содержит такие нотки фруктовые, нотку ананаса, то есть вот очень обволакивающий аромат, очень любят девушки. Этот аромат, кстати, на женщинах он звучит божественным, женщинам тоже можно его с удовольствием применять. В 2014 году этот аромат получил премию престижную. В 2015 году его собрат Excite Force тоже получил Оскар парфюмерного. Так что это аромат, который еще и гордится своей историей. Также я отметила для себя вот такой набор S8. Это классика. То есть это аромат тоже из таких достаточно свежих, хотя здесь тоже есть перчинки, есть кардамон, перец, то есть немножечко он такой э, остренький, свежеостренький такой аромат, очень популярный. Ну и здесь замечательное тоже предложение на этот аромат. Что я буду брать в больших количествах, это парфюмированные спреи, дезодоранты, антиперспиранты особенно экла вот xside force и s8 Night. вот эти ароматы потому что это классика это ненавязчиво это подходит для любителей как свежих ароматов так и более серьезных древесных ароматов то есть это замечательный такой вот предложение для тех людей, которые, ну, не хотят особенно тратить деньги, но вот хотят, чтобы такой богатый дорогой аромат присутствовал. И самое приятное предложение для мужчин с этого каталога новинка. Это серия по уходу за лицом для мужчин на Navage, которая состоит из четырех продуктов. Я их уже получила. И буду заказывать еще и еще. Потому что всем вот весь этот набор, каждый продукт идет с 30% процентной скидкой. Сейчас очень многие мужчины, как и женщины, хотят хорошо выглядеть хотят быть представительными, хотят, чтобы с первого взгляда ну, в них признавали мужчину достойного занимать высокую должность, высокое положение, соответственно, лицо должно быть ухожено. Это наша визитная карточка. Поэтому здесь, начиная от очищения, и дальше это уход за кожей вокруг глаз, и специальная сыворотка-активатор и крем, который является и дневным, и ночным. Здесь компания Арифлейм э, произошла саму себя, потому что здесь вообще ну самые новейшие технологии по уходу за кожей, профилактика старения мужской кожи. И очень-очень вот рекомендую своим любимым, конечно же, взять вот такой набор. Этот набор я взяла для своего любимого мужчины и буду брать его постоянно. Что касается женских продуктов этого каталога. С женской стороны, ну смотрите, здесь прекрасно идет скидка на туши Джардани Гол. Причем здесь две туши. Это тушь премиальная. То есть она по своему составу содержит 6 редчайших восков в своем составе. Она не осыпается, не размазывается, прекрасно разделяет. Реснички с ней ну, и пушистые, и длинные, а, великолепное оформление. Очень красивый, замечательный тушь. И здесь она идет всего лишь по 249 рублей при ее постоянной цене в 900 рублей. Ну, представляете, такая скидка, конечно, стоит того. Вот такой наборчик. Как всегда, к 8 марта, к Дню влюбленных, Компании нас балуют вот такими разовыми выпуском новых мыл и кремов для рук. Именно со вкусными, с едобными ароматами, намекающими на сердце, на влюбленность, на такую вот романтику. Ну, конечно же, их нужно брать. В этом каталоге идет прекрасная, огромнейшая просто скидка на все тональные основы из серии The One. Условие такое, что нужно взять не меньше двух продуктов с определенных страниц. Что я беру? Я знаю вкусы своих клиентов, своих покупателей, поэтому я беру те продукты, которые будут очень востребованы. И это вот именно эта серия. Эта серия у нас The One стойкая в стеклянном флаконе. И самые популярные цвета здесь идет слоновая кость, прозрачный бежевый у нас и светлый бежевый. Вот три тона, которые постоянно востребованы, и здесь замечательная цена на них. К ним в пару, естественно, я обязательно возьму корректор The One или Skin. Причем два тона, самый светлый и средний который у нас называется «Розовый беж» и «Светлый беж». Здесь на них очень хорошая скидка. Он достаточно такой жиденький корректор, но в то же время синяки под глазами, какие-то несовершенства кожи скрывает замечательно, хватает очень надолго. И поэтому здесь вот ну, очень выгодное предложение. На что еще я обратила внимание, листая этот каталог? Естественно, у нас здесь идут со скидкой выкручивающиеся карандаши для губ The One, татуаж. Здесь на них очень хорошее предложение. И самые такие популярные цвета это корица, это цвет такой коралловый и у нас темный такой бордовый цвет. Собственно, это вот три цвета, которые больше всего пользуются популярностью. Из стойких помад, которые здесь тоже представлены, вот здесь два вот этих оттенка крайних. То есть более нюдовые, более такие светлые, потому что ну, это чаще востребованные по сравнению с другими. В каталоге также прекрасное предложение. За 299 рублей у нас вот такие... Туалетные водички в мини флаконах самый популярный в том числе здесь у нас идет водичка Jordani Gold Original White раньше у нас в таком формате ее не было здесь прекрасные скидки идут на мега объем гели для душа Конечно, вот такие огромные флаконы с прекрасными запахами, которые подходят и мужчинам, и женщинам. Но ну, тоже грех этим не воспользоваться. Из профессиональных шампуней Хайр X я всегда беру в запас, пользуюсь сама и предлагаю своим клиентам вот такой. Шампунь для окрашенных волос. Не обязательно иметь окрашенные волосы, но это дает блеск, это шикарно промывает волосы. То есть подходит практически всем без исключения. Что еще в этом каталоге мне так сильно понравилось? Значит, здесь у нас идет серия... Оптимус, серии Оптимус, здесь будет с хорошей скидкой и очень востребованные продукты. Это у нас подходящий как мужчинам, так и женщинам тоник, тоник увлажняющий, без спиртовой, очень мягкий. И из этой же серии у нас увлажняющий дневной крем. Вот эти продукты я, конечно, буду заказывать. Из серии Novage в этом каталоге очень хорошее предложение с хорошей скидкой у нас идет обновляющий скраб для лица Novage. Он очень мягкий, это скорее даже не скраб, его... Проще назвать пилингом, потому что скрабирующие частички очень мелкие и подходят даже для лица с куперозом, для, если воспаления какие-то есть на лице. То есть для того, чтобы очистить поры, очистить лучше лицо, большой объем, очень экономное использование и очень мягкое использование. Поэтому естественно, что это предлагаю всем. Так, в этом, в этом каталоге а, еще прекрасное предложение. Это помады Giordani Gold «Золотой соблазн». Очень красивые, яркие цвета. Прекрасное нанесение. Очень мягкие, такие питательные, жирненькие. А, содержат корнаубский и кандельский воски. Пчелиный воск также содержит. А, нанесение просто великолепное, цвета. Яркие, такие естественные. Ну, то есть любой цвет это шедевр. Поэтому и здесь еще и прекрасная скидка идет на этот продукт. А в этом каталоге также для тела. Это уже мы должны к лету готовиться. С хорошей скидкой у нас идут продукты для формирования нашего тела. И здесь я очень рекомендую... Вот такой увлажняющий гель для груди и живота. Он укрепляет, он реально кожа становится более упругая, более плотной, большой объем. Это не только для груди и живота, это для шеи очень хорошо. Очень хорошо разглаживает кожу. То есть никаких вот этих вот морщинок, вот дряблости, то есть это все убирает на раз. Поэтому вот эти продукты с хорошей скидкой я тоже рекомендую. Давно не было у нас в каталоге э, скидки, и вообще в каталоге не появлялись кремы для лица, молоко и мед. Это наша серия, одна из самых таких популярных, известных. Это не только средства по уходу за телом, но и за лицом, и за волосами. За лицом здесь дневной и ночной кремы. Они из недорогой категории, но они очень хорошо питают, прекрасно увлажняют кожу. Кожа становится бархатной и очень-очень такой ухоженный вид. И здесь, конечно же, замечательная скидка. Также давно не было в каталоге, и сейчас появляется у нас вот такой очищающий гель с дезодорирующим эффектом для интимной гигиены. Вот с плюсиком. Чем он отличается от других гелей для интимной гигиены? Он более такой плотный, он более густой, он лучше убирает все запахи. У него более такой нежная, нежная консистенции, то есть вот, реально защита такая прекрасная. И здесь же идет с хорошей скидкой не только очищающее средства, но и увлажняющий бальзам для интимных зон. Вот этот бальзам, он убирает все неприятные ощущения, там, где мы бреем какие-то свои места да, в интимных зонах, когда у нас ощущение сухости. Это ну, на раз помогает, он имеет такую жиденькую достаточно консистенцию, быстро впитывается, но защищает и очень хорошо заживляет. То есть если у нас есть уже какие-то... Трещинки, мацерация, потертости. За одну ночь все неприятные ощущения проходят. Все это замечательно заживляет. Я очень оценила вот эту пену для ван. Здесь 500 мл, который у нас компания выпустила к своему юбилею, к 50-летию. Я сама пользуюсь с большим удовольствием. Пена густая, плотная, ароматная, нежная. Кожа после ванны с этой пеной, ну просто вот как у младенца. Поэтому, если вы сами еще не попробовали или хотите сделать кому-то приятный подарок, пожалуйста, дарите и предлагайте. Вот то, на чем я хотела обратить внимание у вас в этом каталоге. В дополнение хочу сказать, что сейчас еще продолжается у нас каталог номер один большими скидками и с учетом у нас будущих наших праздников 23 февраля в каталоге прекрасные скидки идут на парфюмы вот обратите пожалуйста внимание это ascendant мужественный аромат такой древесный табачный аромат и его собрат легкий с морским свежим ароматом они идут по очень очень привлекательным ценам и соответственно я сейчас их тоже беру в запас и еще прекрасные тоже 100 миллилитров большие объемы это тоже два аромата венчи просто венчи зелененький это аромат свежий аромат листовые это не огурец это не мята это просто свежая зелень такая прекрасная а Венче Бион – это аромат древесный, пряный, с такой с цитрусовой ноткой, тоже очень-очень приятный. Красивые флаконы, красивые упаковки, более чем красивая цена. И я думаю, что вы сможете порадовать, найти для каждого человека, для каждого вашего клиента те продукты, которые порадуют к празднику их любимых мужчин их самих. Спасибо за внимание. Если вам полезно было мое видение, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ваша теняева Елена.